Здравия друзья, с нами на связи Василий Савинков. И Василий вчера я подарил мегаватт-контракт. Здравствуй Василий. Приветствую вас. Посмотрел видеоролик на ютубе, нашел о том, что можно получить подарок, контракт на один мегаватт. Вот, компания Source Energy. Уже нашел в Ютубе чисто случайную информацию. Меня очень заинтересовала данная тема. Вот, стал изучать, посмотрел сайт, посмотрел вебинар двухчасовой на полностью информацию об этой компании, чем она занимается, планы да, на будущее. Тема <связывается> заинтересовало. Вот обратился к Денису. Ладно, там за пару минут. Но я предварительно уже создал кошелечек. Да, там по видеоинструкциям все подробно, понятно. Также у меня на канале есть эти видеоролики. А, Обратился к Денису а за пару минут, он мне ответил. Я ему ВКонтакте писал сообщение. Ответил мне и отправил мне подарок, что я безумно рад на самом деле. В дальнейшем планирую уже э, немножечко собственных средств инвестировать, э, чуть побольше уже приобрести контрактов, да, пока сумма не такая высокая на них. То есть, на сайте все это можно посмотреть, для себя определиться, решить. Но благодарность выражаю Денису. Э, вот еще э, Ребята, да, в группе проведения, да, я так понимаю, все это вместе вы работаете, да, Денис? Да, да, да, да, да все да. Да. Вот, на самом деле, я буду дело стоящее, а тогда обратить внимание, изучить подробно, да, всем самолетам. Все рекомендую ответ на себя, вот. Благодарю вас, Денис благодарю за отзыв Пойдем. я тебя добавил да. в чат акционеры Мегаватт ага, ага, ага, ага. да то есть там появляется вся информация свежая то есть ведет сообщение и так далее ага. Что? Ага. Угу. Что пишут. так ну ага. вроде бы все у нас коротенький отзыв Просто Василий поделился своими э, впечатлениями, ну, скажем так, рассказал, что все реально так. Благодарим Василия за предоставленную, э, как, как это сказать, за предоставленный отзыв. Э, благодарим всех за внимание и до новых встреч. А Василий, а ты с какого я города? Я из Кировской области, город Балбаш в городе Южно-Курбасская ГРС стоит, то есть это отношение к электричеству, uh -huh. да, и вот, него вот, земле. Работал на дистанции электроснабжения на железо То есть вообще как бы эта тема немножечко моя даже, Ну Да, <сосы> <сосы> <сы> <сы> <сы> даже стоит поизучать. Близкая эта тема, вот, и обучался, да, работал, а связан <сы> с электричеством было ага ну вот значит все все в тему так ну ладно останавливаем запись так обратно включил запись сейчас вот зашел в контакт видим Василий писал мне в скайпе ой в контакте и скинул скриншот своего личного кабинета вот видим что один мегаватт контракт у Василия на счету появился Sie